как я привлекаю людей, используя интернет. Построю вам супер-мега-фишку, которая работает очень сильно для меня. Я выстроил огромное влияние на очень большую аудиторию. То есть, моя фишка в том, что... За короткие сроки я умею создавать влияние на большое количество людей. Это в виде тренингов, это в виде вебинаров, обучающих программ. Буквально за месяц-два за два через мои обучающие программы могут пройти несколько тысяч человек, и тем самым я выстраиваю огромное влияние, позиционирование, экспертность на такое количество людей, тем самым эти люди становятся либо моими клиентами, либо моими партнерами. То есть тем самым я не нуждаюсь. В... У меня нет проблем в построении первой линии. Конечно, у меня есть еще методы рекрутинга, обязательно у меня есть методы рекрутинга. Но самое эффективное, это когда вы строите магнетический маркетинг. Просто привет, как дела, как настроение то люди приходят, может, за то, что я с ними не разговариваю. Вот. Поэтому э, создавайте ценный контент, обучайтесь. Вот есть очень крутая формула, которую я советую всем придерживаться. Первое – это инвестируй, инвестируй свои мозги, свое образование. Второе – это обучайся, э, внедряй. И третье – обучай тому, чему научился. То есть самая сильная формула, которая сделает из вас Магнитом, который будет притягивать огромное количество людей, огромное количество целевой аудитории к вам. И ваш бизнес будет решен раз и навсегда. То есть вы никогда не будете нуждаться в проблемах в первой линии. Привет, Сина, рад тебя видеть. Вот. И поэтому неважно какой проект я могу начать, я могу за месяц зарекрутировать 20-30 человек себе в первую линию, тем самым обеспечить себя фронтом работы со своей первой линией для того, чтобы они повторили меня хоть частично, да. То есть я понимаю, что не у каждого есть опыт, не у каждого есть энергия, либо не у каждого есть определенные знания. Но в любом случае я понимаю, что у меня есть фронт работы выстроен для того, чтобы помочь своим уже партнерам что-то сделать. Вот, поэтому э, мой главный секрет, э, как я привлекаю людей через интернет, это я создаю огромное влияние на свою целевую аудиторию. Вот, и этому я учу, кстати, своих партнеров. То есть сейчас мы начали работать с автоворонками, и завтра мы уже с партнерами встречаемся и углубленно вникаем, внедряем автоворонки ВКонтакте. Привет, Ольга! Как дела? Вот. И буквально вот через эти автоворонки люди будут, мои партнеры будут создавать огромное влияние на свою целевую аудиторию тем, чем пользуюсь я, для того, чтобы это делать, для того, чтобы привлекать людей в свой бизнес.